В одиночестве есть своего рода грусть, боль, но одновременно и очень глубокий покой и молчание. От вас зависит, как на него смотреть. Может быть, очень трудно оставаться в собственном пространстве. Но пока у вас не будет собственного пространства, вы никогда не познакомитесь со своим существом вы никогда не узнаете, кто вы. Вечно занятый, увлеченный тысячей одним занятием, отношениями, повседневными делами, заботами, планами, будущим, прошлым, человек всегда остается на поверхности. Оказавшись в одиночестве, начните погружаться, соскальзывать внутрь. Поскольку вы ничем не заняты, вы почувствуете себя не так, как всегда. Чувство будет другое, и оно также покажется странным. Конечно, всякому человеку не хватает любимых близких. Но это одиночество не навсегда. Только небольшая дисциплина. И если вы глубоко любите себя, если вы можете глубоко погрузиться в себя, вы сможете гораздо глубже любить других потому что тот, кто не знает себя, не может любить глубоко. Если вы живете на поверхности, в ваших отношениях не может быть глубины. В конце концов, отношения ваши, если глубина есть в вас, будет глубина и в отношениях.